Нет, все-таки Сергей Члач, я вам возражу. Все-таки есть да. большие результаты, потому что с момента, когда я первый раз узнала о Советском Союзе, это было в шестнадцатом году, пятнадцатом шестнадцатом году, с тех пор очень большое количество людей стали осознавать реальность. Тогда это было просто единицы, сейчас уже практически ну, я не знаю, но много людей очень, вот в том числе благодаря потому что вы вот эти знания вынесли людям. И на сегодняшний день все вас ругают, говорят вашими словами, но ругают. Но все-таки очень большое количество людей поняли, в каком мире мы живем, поняли, значит, последствия того, что мы находимся в такой ситуации. И очень многие люди действуют. Но, видимо, их еще недоста недостаточно. Нет, Мария, вы ошибаетесь. Знаете, это есть такой хороший анекдот, говорит, у меня муж, говорит, ну, такой лапушка, такой лапушка, говорит, вечером ножик точит, утром деньги приносит. Вот. Ну, такой хороший человек, ну, такой милый душка, все, вот, деньги прямо из карманов окровавленные, каждый вечер, я, говорит, у него вынимаю, говорит, все до последней копейки в семью, в семью, в семью. Вот, вот. вот так же и здесь происходит. Что толку от э, осознанности или от, э, так сказать, понимания, если нет действия? Вы поймите. Ну, ну, ну работает человек в, в организованной преступной банде. Работает человек, но ведь продолжает работать. Но ну, уходят. ведь Есть такие, которые уходят. Вот но, я но, знаю. Но, но, но при, пристегивает каждый, каждый вечер, так сказать, этот... Э, патронтаж, так сказать, на пояс берет автомат Калашникова и выходит на работу, загоняя граждан СССР в концлагеря там, и так далее. Вы, кстати, знаете, что у нас на территории построено 250 концентрационных лагерей? Вот, некоторые из них находятся в Подмосковье. Репортаж из одного из них вот, мы вели там лет 4-5 лет назад. Как, зачем? Вы же, вы же поймите, что те, кто работают против нас, в отличие от нас, не живут одним днем. Они строят планы. Они создают ситуации. Они загоняют нас в эти ситуации. И лагеря давным-давно построены. Мы были в одном из таких лагерей, когда туда попал один из, так сказать, корреспондентов из соседней республики. Вот. Мы хотели просто навестить его там. Удобные, прекрасные концентрационные лагеря. Двойной забор полицейский с надписью полицай на спине с немецкой овчаркой ходит между этими заборами высокое напряжение колючая проволока прекрасные корпуса желтого цвета ну как в сумасшедшем доме все условия вот 2-3 квадратных километра каждый лагерь занимает все удобства так вы что считаете что, мы, что у нас вообще шансов нет нас перебьют я не считаю я говорю что надо действовать если вы ничего не делаете, то ситуация не меняется. Понимаете, вот от того, что мы с вами вот все понимаем прекрасно, мы собрались на кухне и долго-долго, так сказать, рассказываем друг другу о том, значит, как устроен этот мир, кто им управляет, в чьих интересах кто действует. Вопрос, а мы-то в чьих интересах действуем? Мы исполняем те присяги и клятвы, которые у нас есть, еще раз повторюсь, 60 миллионов имеющих на руках военные билеты Союза Советских Социалистических Республик. Где эти ребята? Если бы каждый из них один час своей жизни посвятил возрождению Советского Союза, Советский Союз бы уже возродился. 60 миллионов. Это все мужчины, старше определенного возраста, там порядка 50 лет, которые на момент 91 -го года уже отслужили в армию или служили в армии. Это женщины военно-учетных специальностей. Огромное количество людей. Покажите мне, где они действуют. Как вы можете навести порядок в стране, где никто не выполняет присягу? Пионерами были, присягу давали, давали. Октябрятами были, клятву давали, давали. Комсомольцами были, этот, клятву давали, давали. В армии служили, давали, давали присягу. В, в, этот, в коммунистической партии многие были. А Пять присяг, и ни одна не исполнена. А где Советский Союз? Ребята, где Советский Союз? Куда вы дели нашу родину? Кому вы ее продали? Каким образом можно управлять стране, где ни один человек не исполняет собственную воинскую присягу? По этой же причине уничтожится и Российская Федерация. Потому что это сброд людей, которые, каждый из которых действует в собственном интересе. Толпа казнокрадов которые собрались, так сказать, под флагом Власова, под торговым флагом и имитируют функции управления государством. Нам показывают по телевизору, что якобы это государство. На самом деле ребята занимаются свои, своими личными интересами. Они разворовывают бюджет, они, так сказать, строят себе там замки, дворцы, яхты, прочее, прочее. Каждый из них, начиная от сержанта полиции и кончая руководителем, все это организованные преступные шайки занимаются своими собственными делами. А нам по телевизору показывают представление. Шоу называется. Имитация деятельности по управлению государством. Какое государство? Вы что, ребят? Какое государство? Вот, вот сейчас ситуация вам показывает. Обычное острое респираторное заболевание. Еще раз повторюсь. Холера, чума, брюшной тиф, бруцеллез. ОСПА, множество опасных заболеваний, от которых смертность, так сказать, десятки процентов составляла, побеждены на территории СССР без введения карантинных мер на, на всей территории. Локальные были, да, где-то возник очаг, там какую-то территорию, так сказать, временно отдали под карантин, подавили, всех больных вылечили. Вы не видите, где, где мы оказались. Мы с вами вот сейчас... Вот чем хорошо нынешнее время? Мы с вами сейчас, фактически каждый из нас попробовал лично на зуб, что такое электронный концлагерь. Вот сейчас мы все находимся в электронном концлагере. Кто не понимает, как, как это работает, пусть почитает в интернете. Уйгурский концлагерь на территории Китая. Эта технология была отработана уже много лет назад. Вот, и сейчас она, так сказать в виде уже готовой технологии будет распространяться на всей территории планеты Земля. Вот за эти несколько недель, которые мы с вами находимся вот в этом якобы каком-то карантине, якобы какой-то самоизоляции, ну уже все эти меры введены. Вот здесь вам и дистанционная работа, здесь вам и электронные пропуска там, то есть за вами пошагово начали уже следить, пошагово. А соответственно, раз, раз вы находитесь в таком состоянии, то вас заблокировать не представляет никакой сложности. В каждый момент времени известно, где вы точно находитесь. И как только вы пересекли э, границу собственного жилья, за вами, так сказать, невидимое око старшего брата следит. Вы этого хотите. Если вы не хотите этого, вы должны совершать действия. Осознанность, вот то, то чем вы занимаетесь, это важный фактор, но это сопутствующий фактор. Но основное, что нам сейчас нужно, это действие. Каждый человек должен сделать нечто полезное для возрождения СССР. Ну, люди запутаны, вы знаете, смотрите, люди запутаны. Сейчас вот столько людям надо, надо раз, разобраться. Не все, например, знают, некоторые просыпаются, ой, и бегают, ищут, куда, зачем, что делать вот такой вот вопрос который хотела чтобы вы вот для начала ну так вот в двух словах сказали Вот сейчас распространяется информация люди даже не знают а какая сейчас действует конституция некоторые говорят 36 -го года некоторые 77 -го. вот я сегодня смотрела там видео один из ну, таких серьезных людей вообще говорит а нету никакой конституции действует только международное право и референдум 91 -го года. И вот, вот в условиях вот такой информационных вбросов и войны людям тяжело сориентироваться, Сергей Вячеславович, вы... Конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Дело в том, что, э, э, так сказать, внешние силы, ну, если вы знаете, как работает разведка и контрразведка, вы поймете этот механизм. Элементарно. Находи, находится нужный человек. Который находится в состоянии добросовестного заблуждения, и ему помогают сделать его заблуждение всеобщими. Вот. вот тот сказочник, про которого вы только что рассказывали, который сказал, что ни одна Конституция не действует, объясняю: на момент голосования 17 марта 1991 года, какая Конституция находилась в действии? 1977 -го года со всеми изменениями и дополнениями, которые действовали уже на тот момент. Ни одна Конституция не действует в первоначальной редакции. Это первое. Второе. А почему он не упомянул Конституцию 1924 -го года, у нас была еще 1924 -го года? А у нас еще была Конституция 1918 -го года. Я не знаю, все, все сейчас... Про... Кстати, территория... Вы знаете, что территория РСФСР, в территорию РСФСР до 24-го года входила вся Средняя Азия? Это территория РСФСР. Ну да, это знаем. Да. Ну вот. Мой дед приехал на южные окраины молодой советской страны в, 20, в начале 20-х годов. На территорию РСФСР он приехал. Построили там город который до 1961 -го года назывался Сталинабад. В 1924 году эта территория была передана э, вновь образовавшейся из ниоткуда Таджитской республики. Но это административный район. Вот так вот русские территории, это были русские территории, они были, э, входили и в состав Российской империи, и в состав РСФСР до образования союзных республик. В 1924 году большинство из них образовалось там. Вы, вы поймите, все эти из, измышлизмы, вот эти рассуждения, они сейчас не являются принципиальными. Мы сейчас не законотворчеством с вами должны заниматься. Вот. законотворчество мы будем заниматься тогда, когда мы наведем конституционный порядков, порядок. У нас нет органов, которые могут принять или изменить конституцию. Заблокировать действия каких-то там статей, которые изначально э, принимались как диверсионные. В конституциях разного времени были статьи, которые можно отбросить, потому что впоследствии они нанесли нам определенный ущерб. Но это дело будущего. Для этого надо сначала навести порядок. У нас нет страны, у нас проходной двор, Хорошо. в котором не охраняются границы. Хорошо, вот вы говорите, Сергей Вячеславович. Была разработана спецоперация еще в Царской России, Нич Володов, по, по значит, вот тому, что вот мы сейчас видим. А что они там не могли предусмотреть, что люди окажутся в такой ситуации, паралича, что они сейчас не способны? Я сейчас вижу, что люди ну, просто не способны ничего сделать. Значит, они обречены. Они что, ошиблись там в своих планах? Нет, они не ошиблись. А что? Вы в любом случае выйдете в то состояние, которое нужно. Вопрос, с какими потерями. Чем позже вы очнетесь, тем большие потери вы понесете. Вот и все. Начнете раньше действовать. Те, которые запланировали такие, такие жесткие эти, планы, все-таки людей бы пожалеть. А, а еще у меня такой вопрос. А почему они не предусмотрели тогда финансирование восстановления Советского Союза? Сейчас люди бы перешли на работу Советский Союз и все. Если люди пойдут э, за, за деньги работать, они будут работать исключительно за деньги. Они сейчас работают за деньги в Российской Федерации. Они сейчас работают в центрах Сороса, Рокфеллера, по всему миру. Разрабатывают биологическое оружие, разрабатывают оружие массового уничтожения, разрабатывают э, термоядерные ракетоносцы, которыми наводнили всю планету Земля, подводные, надводные, летающие, какие угодно. 70% научного и технического потенциала планеты Земля сейчас работает на то, чтобы уничтожать человечество как вид на планете Земля. Все наши усилия уходят в строительство километровых, так сказать, этих плавающих аэродромов, вот, которые там с, с десятками истребителей на борту выдвигаются в нужный район и организуют там очередное уничтожение там, Сирии, Ливии, там, Югославии, и Украины и, и, и так далее и тому подобное. Вот чем занимаются люди за деньги. А мы хотим, мы с вами хотим, чтобы их сознание не позволяло им де, делать действия, которые направлены на уничтожение себе подобных. Чтобы они стали разумными. Понимаете, если мы их будем де, действовать по старой парадигме, как той, которая существовала до этого. Вот тебе деньги, делай нужную работу. А что делать? Стрелять несчастных по темницам будешь? Вот. А если сверхурочную возьму, будете два клада платить? Конечно. Так я их круглосуточно стрелять буду. Дайте только патроны. Понимаете? И это происходит сейчас. Это сейчас происходит. Вот. Вы правильно смеетесь? А вы думаете, те идиоты, которые работают сейчас в, в центрах по производству биологического оружия, которые э, в, не, недавно вот этот, выпустили этот коронавирус, что это? Естественное образование, что ли? Это продукт производства. Лаборатории, которые финансируются, и где э, э, очень исполнительные э, э, э, ребята так сказать, и, и, и женщины, так сказать, выполняют важную работу по созданию новых опасных, так сказать, видов оружия, которое может в итоге сократить количество населения на планете Земля, там, уничтожить там, ту или иную часть человечества. Вот чем они заняты. Вы же поймите, у нас все человечество занимается самоуничтожением. Вот, вот пока, пока у них в голове не появится осознание, Понимаете, осознание, то, что они э, дол, должны действовать, исп... вот самое простое в этой жизни, я еще раз повторюсь, исполнять собственные обязательства. Был октябренком, да, исполняй. Был пионером, да, исполняй. Был комсомольцем, да, исполняй. В советской армии давал присягу, да, исполняй. Никто же ничего не делает. Вопрос, как вы можете управлять? сотнями миллионов людей, миллиардами людей, если никто из них не готов действовать в, по собственным присягам. Замуж выходили? Да. Женились? Да. Исполняете? Вы же говорили в ЗАГСе, пока смерть не разлучит нас. Что же у вас каждый, каждый этот 70% браков разводами заключает? Так вы, вы клятва преступники все, ребята. Пока в вашей голове вот это не сложится, нормальное представление о жизни, о том, что собственные, собственные слова, собственные клятвы, собственные присяги и не только собственные, а те, которые давали ваши предки, ваши предки голосовали за сохранение Советского Союза. Ваши родители голосовали за сохранение Советского Союза. Они живы, кстати, были вот ваши родители в первом году. Да. Так исполняйте заветы собственных родителей. Что же вы не исполняете? Ну, сейчас тотальная безответственность. Тотальная. Так я вам про то и говорю. Вече всенародное было в 91 году. Было. Вече всенародное приняло Советскому Союзу было, быть. да, Исполняйте. А то рассказы, хороводы вводить, так сказать, вокруг костра. У вас мозгов хватает. А результаты всенародного вечи исполнить вы не хотите. Вот. Ну, то есть вы, вы выбираете ровно то, что вам удобно. Вот нам удобно говорить о русской культуре. Вам удобно восстановить там какие-то там виды боевых искусств, плясов. Ради бога, ребят. Но вы же главного не делаете. Вы не исполняете заветы предков. Предки здесь миллионами лежат наши. На каждом квадратном метре по пять человек лежит. Они погибли, защищая эту землю. А вы бездарно эту территорию подарили всем, кому не попадя. Сергей Вячеславович, тогда смотрите, вы сказали, что мы находимся в завершающей... Картину, которую вы нарисовали, печально, конечно. Не скоро печально. наш народ, наверное, придет уже в такое вот состояние вот боевой готовности. Наверное, не скоро. Но вы сказали, вы... мы находимся в финальной стадии вот того плана, который вот зарожден был во времена царской России, а, как, а вот это уже финальная стадия, сколько она будет, по вашему мнению, длиться? Или нам каюк уже? Нам не каюк, у нас есть несколько вариантов. Есть вариант мучительной смерти, есть вариант долгой мучительной смерти, есть вариант быстрого выздоровления и другие варианты. Давайте с вами порассуждаем на тему перехода. Вот завтра случился переход, неважно там в какой момент. Где мы возьмем, ну скажем так, 10-15 тысяч руководителей всех уровней? Я имею в виду руководителей крупных предприятий, руководителей регионов, отраслей и так далее и тому подобное. Они есть? У нас есть эти подготовленные специалисты? Ответ нету. Что произойдет при переходе? Переход-то в любом случае будет. Что произойдет при переходе? Абсолютное большинство... Подождите. Абсолютное большинство специалистов, которые окажутся в новой формации, уже социалистической, это будут те, те же самые люди, которые работали вот вчера еще на, на Российскую Федерацию. Ну пока пусть поработают. Вопрос. Вопрос. Они будут работать? Да, часть из них осознает и, и будет нормально работать. Но, но кто-то гарантирует, что они не будут тормозить изо всех сил, вести подрывную деятельность, устраивать диверсии. У нас во время войны диверсии устраивали. Вы знаете, что у нас во время войны граждане СССР в глубоком тылу устраивали диверсии? Я сам лично знаю человека, который пострадал от такой диверсии. Он, находясь на работе на одном из предприятий в глубоком тылу, там за Уралом, пережил такую диверсию, ему там покалечили руку. Ворвались, так сказать, диверсанты и устроили погром в тех цехах, в которых работал этот человек. Это были граждане СССР, которые во время войны, во время войны в глубоком тылу Союза СССР самостоятельно устраивали диверсии против Союза СССР. А теперь представьте, что у нас все... Вы каким образом собираетесь контролировать эти, этих э, э, людей, которые там сотнями тысяч сейчас работают в системе управления? У вас есть на кого их заменить? На, я, я предлагаю тестировать их на, на вот этом полиграфе, где обман об, этот самый. А если их обнаружили обман или какой-то вредный злой умысел, то тогда они лишаются всех привилегий. Нет, в любом случае, как бы, ситуация переломится. Я еще раз говорю, вопрос, с какими потерями и как быстро это произойдет. Чем меньше мы совершаем действий, чем меньше мы готовы к этому переходу, тем более болезненным он будет. С большими последствиями, в том числе и такими, как военные действия. Вы же поймите, что на их... На их так сказать, территории, под их руководством сейчас находятся в том числе и воинские подразделения, и воинские склады, и склады с оружием. И не все из них так сказать, добровольно захотят перейти в Союз СССР, не каждый из них захочет выполнить свой гражданский долг по статье 62 Конституции СССР и начнет защищать социалистическое отечество. Некоторые начнут воевать против него. И к этому надо быть готовым. Сергей Вячеславович, почему сейчас по всей стране движение военной техники, вот это вот все мы тоже смотрим, что это такое, почему так? Ну, они готовятся к, к, к возможным катастрофическим последствиям. Дело в том, что электронный концлагерь-то включился. Вы уже почувствовали себя в концлагере? Ну, сейчас все нервничают, да, мы сейчас... Не-не-не-не, вот когда деньги кончатся, вот тогда окончательно почувствуют. Потому что сейчас ситуация будет развиваться, она будет развиваться крайне негативно. Во-первых, мы уже около месяца валяем дурака. А потом еще энное количество времени будем выходить из этого состояния. А осенью опять начнется очередной цикл острых респираторных заболеваний. И какую сказку нам будут рассказывать осенью про коронавирус по телевизору там, или там по, по другим средствам массовой информации, мы не знаем. Насколько сильно нас будут пугать? Это одному Богу известно. И сколько человек поверят в, в, эту, в, эту, в очередную эту страшилку? Дело в том, что от страха умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Скорее всего, это так. Хорошо, вот как раз вот об этом сейчас поговорим. Значит, они не собираются, они не собираются ничего сдаваться. Они не собираются. Они собираются... Силой, обманом, подлостью, коварством. Закрепиться на тех позициях, на которых они находятся. Рассчитываться они нифига ничего не собираются. И вот этот римский клуб вдруг ни с того ни с сего выпускает, значит, там на 1 апреля. Почему меня сбило с толку это послание? Потому что на 1 апреля я так отнеслась к нему внимательно, но не серьезно. О том, что они якобы хотят перезапустить систему на основе естественного права. Вы тут же их поймали за язык. И тут же вы им там предложили, значит, присоединяться к восстановлению вообще права на земле, потому что оно разрушено, я согласна с вами полностью. И вот много людей, которые не поняли вашего такого обращения к ним, вы можете нам вот сказать, почему вы обратили внимание на это послание, что вы имели в виду, и для людей разъяснить, почему вы их приглашаете, там некоторые там, я с ними согласна, говорят, это сатанисты, это убийцы, это людоеды, и все, и зачем Тараскин их приглашает? а яй Тараскин, как вам не стыдно? Ну, пр прекрасно, мы должны каждого, кто заикнулся, ну, во-первых, ситуация очень простая, после моего заявления у них остается два выхода, либо исполнять все то, о чем они заявили, вот. и встроиться вот в общую, скажем так, канву восстановления естественного права, то есть сделать все возможное, то есть начать отрабатывать свои старые грехи. Либо откреститься от моего заявления и сказать, да ничего страшного, мы как были людоедами, так и остались. И тогда у нас ведь будет право привлечь их всех в полном составе к суду военного трибунала и с соответствующими последствиями для них. Это вы правильно выразились? То есть здесь ловлят за язык. Раз, раз сделали заявление, отвечайте. Это заявление не может быть случайным. Вот вы там упомянули, что оно сделано 1 апреля. Вопрос. А мировые средства массовой информации кому принадлежат? Им. Ну и все. Вопрос. Любой фейк, который они вбрасывают, даже если это фейк. Кстати, там в начале ролика написано. О том, что мы допускаем, что данная информация является ложной. Даже если это фейк. Фейки тоже они контролируют. У них есть специальные каналы, по которым они вбрасывают свои фейки, для того, чтобы проверить вашу реакцию. А потом уже на основе этой реакции выпускают, ну, делают следующий шаг. В зависимости, ну, чтобы не допускать грубых ошибок. То есть сначала информация выходит в виде фейка. А потом проверяется, так сказать, общественная реакция на этот фейк. А потом уже выходит, следом за ним идет уже основная информация, которая, учитывая реакцию первичную на так называемый фейк, ну, вносит какие-то коррективы. Поэтому каждый, я еще раз говорю, задача не в том, чтобы там кого-то там навсегда посадить и больше никогда не выпускать. Задача, чтобы каждый занял свое место. Еще раз вам говорю, людоед в урановой шахте приносит пользу. Вот ручками собственными таскает урановую руду, так сказать, наверх, из глубокой урановой шахты на поверхность. Что же здесь плохого? Ну, посади ты каждого сверчка на свой шесток, и все будет нормально. Людоед в системе управления создает то, э, ту ситуацию, в которой мы с вами оказались. Разрабатывает планы уничтожения всего человечества, сокращение населения, там, Уменьшение рождаемости, то, все, пятое, десятое. Чего он только не придумай. Каждого надо, надо э, определить на свое место. Как только вы человека, независимо от, от степени его духовного развития, помещайте на то место, которого он достоин и на котором он должен находиться, все становится на свои места. Не надо людоедов и этих однополых специалистов в систему управления выдвигать. Как только мы их поместим в нужные ниши социальные, вот, все станет на свои места. Сергей Вячеславович, а вот вы сказали, вот эти вот две, ну вот это транснациональные корпорации сейчас борются с местными царьками за ну, сферы влияния, там, за выживание, неважно. А кто реально, по-вашему, вот, на ваш взгляд, кто реально управляет миром? Вы никогда не говорите, что мировое правительство он, он, этот, э, управляет миром. А кто реально управляет миром? Ну, нет. Но я могу сказать, как реально миром управляет. и Идет управление. Дело в том, что информация снимается с поля. То есть, есть специалисты, они есть в Ватикане, они есть при всех этих клубах римских, там, бельдельбергских и прочих. Вот они снимают полевую информацию. Кстати, на нашей территории самый крупный специалист в этой области – Назовите мне его имя. Он хорошо известен всем. Жириновский. Вот У него самая хорошая команда специалистов в этой области, которые, ну, там, назовем их там, астральщиков, либо э, людей, которые добывают из Сайдерскую информацию. Ну, вы же видите, как он постоянно грешит предсказаниями. Да. Заметили? Да. Вот как раз это вот использование вот этой инсайдерской информации. Значит, управление осуществляется следующим образом. Они с поля снимают определенные программы, они видят какое будущее и пытаются подстроить свои действия под будущее, которое в любом случае наступит. А оно сейчас там в будущем, в нашем. Там кроме СССР нет никого. Там везде красные флаги на всей планете Земля. Поэтому римский клуб вынужден заявить об этом. Вынужден, просто вынужден. А кто управляет этим? нету другого варианта. Как, как это вариант. происходит? Как это? Кто? кто управляет? Кто решает красные флаги? Вот смотрите, вы мировое правительство. У вас есть команда специалистов, которые смотрят, скажем так, в будущее вот, и видят его. Если они видят, что там возобладала определенное право, в нашем случае это естественное право, они вынуждены под это подстраиваться, потому что оно наступит в любом случае. Волю Творца им нарушить не дано. А чтобы они не возглавили, вот эти людоеды вчерашние возглавят. А я вам говорю, что пере... разница только в том, что переход будет либо более болезненный, когда мы не готовы к этому переходу и войдем в него, грубо говоря, без, без потенциала соответствующего. И наоборот, мы можем войти туда хорошо подготовленными со своей командой. Ну, условно говоря, завтра у нас переход, мы на каждый ответственный пост ставим уже проверенного и подготовленного человека, и у нас быстро меняется ситуация в лучшую сторону. Так когда мы оставляем всех тех, которые там были изначально, не факт, что они не будут бороться всеми возможными способами, тормозить, там, совершать диверсии, там, аварии там, и прочее, прочее, прочее. Сейчас таких возможностей очень много. Устроить сейчас техногенные катастрофы могут повернуть вообще развитие целой гигантской страны вспять. Вспомните Чернобыль. Какая-нибудь там катастрофа на серьезном водохранилище, там, техногенном объекте, вон там та же самая там Фукусима и так далее и тому подобное. Это очень серьезные вещи, которые на несколько лет как бы затормаживают развитие ситуации в положительном векторе. То есть мы вынуждены искать методы для ликвидации этих последствий, переселять огромные массы людей, там еще что-то делать. Сейчас ситуация очень напряженная, поэтому надо к ней готовиться. Я не вижу пока этой степени готовности. Я не вижу людей, которые готовы исполнять собственную воинскую присягу. Я вижу болтунов в военной форме оккупационных властей, которые под видом офицеров Союза СССР работают на противоположной стороне, служат, получают там пенсию и довольны, и сказки нам рассказывают о том, что Российская Федерация есть. Я вот, говорит, я, я служу в этой банде, но эта банда, ну знаете, какая нехорошая. Ну, вот вчера мне дали задание, я вот трех несчастных вот в темнице-то и укокошил. Ну, сволочи такие, прям вот ненавижу их. Понимаете, вот как те ежики, которые колятся, плачут, но как-то съедят. Вот так же и эти. Вот ругают Российскую Федерацию с последними словами, но служат в ней. Работают в поте лица, исполняют все приказания. В бронежилетах вот сейчас бродят по улицам с автоматами, с дубинками, с электрошокерами, с наручниками и тому, и тому подобное. Вот работают, понимаете, работают. А на нашей стороне нет никого кроме права существует такой библейский проект ну вы хорошо освещаете во всех своих работах что это mm -hmm. такое то есть все уже наши сторонники знают ваши работы мы знакомимся постоянно с ними и вот там согласно вот этого библейского проекта есть такой персонаж как антихрист ну mm -hmm. антитворец это антихрист там в общем mm -hmm. машах там как его называют mm -hmm. и вот сейчас э, вот эти вот э, представители библейского проекта, мы замечаем, что они активно значит, готовятся к приходу вот этого персонажа, вот этой личности. Они, они навязывают людям вот, эту, вот это мировоззрение. На ваш взгляд, это может состояться? Или это очередной спектакль, который вот перед нами раз, раскры, ну, разыгрывают, чтобы людей запугать, затерроризировать информационно? Все, все эти проекты могут состояться. Дело в том, что я еще раз говорю, все зависит от уровня нашего сознания плюс действия. Если, если мы успеем вовремя совершить нужные действия, то ситуация начнет меняться в нужную сторону. Не успеем, значит, вплоть до уничтожения цивилизации. Вы же поймите, ситуация, никому не интересно здесь создать суперпаразитарное сообщество разумных существ. Кому оно сейчас нужно? Вот вы, вы наблюдатель со стороны, вы звездный странник. Вот на этой планете, на нашей, которая называется Земля, толпа сумасшедших идиотов занимается тем, что пытается из человека сделать биоробота. Они об этом открыто заявляют. Есть проект 2045, вы, наверное, его читали. К 2045 году полная замена человеческих организмов на некий искусственный интеллект. То есть вообще отсутствие человека как такового на планете Земля планируется к 2000, 2045 году. И они же действуют, они же все необходимое делают. Они же делают эти наночипы, они же соединяют человеческое сознание с искусственным интеллектом. Они же везде внедряют цифровое управление. Они сейчас, вот сейчас вот на наших глазах идет отработка так называемого электронного государства когда государства вообще как такового нет. Просто есть система электронных устройств, которые в зависимости от необходимости генерируют те, те или иные команды, и маленькие двуногие человечки бегают и исполняют эти команды. Вот что им надо. Вопрос вот внешнему, скажем так, разумному миру, который существует в космосе. Вот это надо? Здесь создать очаг очередной паразитат? Вы сами их собственными руками хотите вырастить у себя в квартире, Очаг особо опасной инфекции, чтобы, не дай бог, он так в какой-то момент там не, не вырвался на свободу и не уничтожил всех и вся. Вы же поймите, это же опасность для... Это... Мы, представ... мы, в этом... мы в этом качестве, как паразитарная цивилизация, представляем опасность для внешних цивилизаций в том числе. Мы стали паразитами? Конечно, мы, мы здесь наплодили паразитов. Мы здесь двигаемся по пути уничтожения биологической жизни на планете Земля. Разве это не понятно? Разве не об этом нам рассказывает Греф? Вот. Разве не об этом проводятся международные конгрессы, которые нам рассказывают о том, как надо правильно соединить человеческий мозг и внешние технические устройства для того, чтобы закачивать оттуда информацию, собирать информацию из, из человеческих мозгов в, в нужном в нужном месте. Вот что идет на планете Земля. Кому это надо? Нам это не надо. Вот Внешнему разумному миру, который существует вокруг нас, это тоже не надо. Ну, прилетит большой дезинфект, побрызгает дустом всю эту планету. И начнется здесь жизнь сначала. С тех самых лазающих по деревьям полуобезьян, которые питаются тем, что Бог пошлет. Вот и все. Это уже было неоднократно, я ничего нового не рассказываю. Здесь уже погибли энное количество цивилизаций. Мы окаменевшие останки атлантов, лемурийцев, там, тех, всех, пятых, десятых находим. Они уже вот тут у нас под ногами лежат. Эти уже ребята уже доигрались в эти игрушки. Они тоже в руках имели сильно действующие технические средства и в итоге применили их для уничтожения себя самих. Да может быть им помогли, может быть внешние силы их уничтожили. Мы подробности не знаем. Но то, что здесь уже были такие неудачные эксперименты, это точно абсолютно. И мы их обнаруживаем. Махенджадара, Харапи, там все эти центры древних, э -э -э -э древних цивилизаций, от которых уже практически ничего не осталось. Вот, потому что это исключительно только окаменевшие останки. Сергей Вячеславович, спасибо <с? вам, что вы ответили на некоторые вопросы. Конечно, у меня еще много вопросов к вам, но я не буду вас утомлять настолько. Я вас благодарю, прошу вас, чтобы вы почаще с нами общались, давали нам какие-то вот э, такие разъяснения по текущим вопросам. Сейчас я, я, у меня голова трещит от того, что вы мне наговорили. Сейчас я буду думать. А вы, пожалуйста, чё, обнадежьте как-то людей, Это а то вы все как-то вот… Нет, нет, я, я их обнадеживаю всегда одним способом. Я им говорю, государство – это мы. Вот мы с вами – это и есть государство. Не надо ни на кого надеяться. Кто-то там придет, откуда-то мне там какую-то жизнь устроит. Мы это государство. Каждый из нас это и есть государство. Вот как мы будем действовать, так мы и будем жить. Будем действовать в интересах врагов рода человеческого. Значит и будем жить в электронном и ином концлагере, который они нам уготовили. Будем действовать в интересах духовного развития, нормальной цивилизации, жития по законам природы и естественным, космическим, абсолютным законам. Тогда и будем жить нормально. Других вариантов у нас нет. Понимаете, каждый должен принять решение, каждый должен сам принять посильное участие в СССР. Потому что нет у нас другого центра э, права на планете Земля. Нет, его не существует. Единственный правовой субъект сегодня на земле – Союз СССР. Это я и написал, сказал Римскому клубу, что единственный правовой субъект – Союз СССР. Хотите возрождать право, хотите наводить здесь порядок на основе Союза СССР, под патронажем Союза СССР, совершайте соответствующие действия. Если готовы – молодцы. Если не готовы – за вами придут. Раз вы так уверены, что за римским клубом придут, значит, у нас все-таки есть шанс на то, чтобы мы все-таки как разумные человеки, как разумное человечество, как-то вот сможем сгруппироваться для того, чтобы навести порядок на своей земле. А сегодня мы с вами попрощаемся. Благодарю вас за то, что вы нам уделили столько времени. Надеюсь, что мы встретимся с вами еще. Еще раз приглашаю всех граждан Союза ССР на работу в органы Союза Советских Социалистических Республик, чтобы каждый мог сделать что-то полезное для собственной страны. А потом, после возрождения страны, предъявить это. Я принимал участие, я строил эту страну. вот, Чтобы каждый человек мог это сказать. Я строил эту страну, я сделал то-то, то-то, то-то, то-то. А не так, что вот я пришел, потому что мне там пообещали хорошую зарплату. Я исполнил собственную присягу, я исполнил заветы своих предков, которые мне завещали беречь мою родину от внешних и внутренних врагов. Вот что должен сделать каждый гражданин Союза СССР. Ждем всех в рядах действующих сотрудников Союза Советских Социалистических Республик. Независимо от степени подготовленности, главное, чтобы было желание. Если есть желание, работа всегда найдется полезное. Я уже много раз об этом говорил. Толковый дворник, полезнее ничего не делающего, генерал-полковника, размазывающего уже годами топли и рассказывающего о том, в каких кошмарных условиях мы живем. Действие, нам нужно действие. Все, ждем всех в Союзе ССР. Спасибо за внимание, будем встречаться в эфире. До свидания.